Колбасы являются одними из самых распространенных в культурном отношении продуктов в мире. Различные версии варьируются от Южной Америки до Дальнего Востока. Если вы путешествуете по всему миру рядом с известными блюдами из риса, макарон и пироженами, вам будет сложно найти регион, в котором не будет человеческой оболочки, наполненной мясным фаршем. Для тех из вас, кто планирует нарушить глобальную изоляцию, совершив тур по земле, вот список из 10 самых странных сосисок, которые вы когда-либо можете попробовать. Номер десять. Осенворст, Нидерланды ходите в типичный американский бар. И что вы найдете там поесть? Куриные крылышки, начосы, гамбургеры. А как насчет традиционного английского паба? Пирог и каша. воскресная жаркое и закуски со вкусом чеснока, которые сделают ваши пальцы маленькими, как немытые шарики. В Амстердаме ждите Астенворд с солеными огурцами. Эта говяжья колбаса изначально была сделана из быка. Звание в переводе из голландского означает «быщая колбаса». Эта нишевая закуска была популяризирована еврейскими горожанами в городе в 18 веке. Он сделан. Как и многие другие виды колбас. Мясной фарш, смешанный с ароматизаторами и прошедший через слизистую оболочку кишечника. Однако используемые специи немного отличаются от обычных. Традиционные специи с голландской Ост Индии, такие как мускатные орехи и гвоздика, придают колбасе неповторимый вкус. Почему же это находится в списке странных сосисок? Подается в сыром виде, иногда в слегка подкопченном. Но чаще всего это просто сырой говяжий фарш. Может закажете еще несколько солений и мешочек для рвоты? Девятый номер. Лаосские сосиски. Лаос. Подобный татуировкам с китайскими иероглифами, которые их владельцы называют неогротимой силой львиного духа, когда они на самом деле означают только слово «кошка». Некоторые люди утверждают, что имеют особое значение для различных названий лаосских сосисок. Все они в основном означают одно и то же. Всякие вещи, втиснутые в другие вещи. Обычная колбаса. Это не означает, что традиционные колбасы в лаосском стиле имеют общий вкус. Травы и специи из Юго-Восточной Азии, такие как галангал, лемонграсс и свежий кориандр. Смешиваются с фаршами свинины, говядины или даже буйвола, причем все они наполнены липким рисом. В отличие от сухарей, панированных сухарей или овеса, использованных в западных колбасах. Колбасы также ферментируются в течение нескольких дней, что придает им пикантный вкус. Восьмое место. Рыба ланганиза, Филиппины. Этот тип колбасы, безусловно, популярен на Филиппинах где множество регионов и городов, поселков и деревень производят свой собственный уникальный сорт ланганиза, который продают в разных стилях с разными начинками. Они даже основывают целые фестивали на своих региональных вариациях колбас. Это свиная колбаса из коричневого сахара, лаврового листа, чеснока, уксуса, соевого соуса и черного перца. Почти везде на Филиппинах есть свои версии ланганиза. Рыба ланганиза – это также фирменное блюдо, которое готовят как традиционное чуриза но с измельченной рыбой тилапией или молоком. Молочной рыбой смешанной с другими традиционными ароматами лонганиза. Эта рыбная колбаса часто считается более полезным для здоровья, чем его островные аналоги из свинины, курицы и говядины. Седьмое место ⁇ Кази. Центральная Азия. Вы когда-нибудь были в загородном парке и видели, как несколько маленьких детей резвятся на пони, скача на спинах лошадей под руководством сотрудников парка? А думали ли вы, каковы эти лошади на вкус? Во многих местах по всему миру, таких как Франция и Япония, конину едят довольно свободно. В Средней Азии канину расфасовывают в колбасную форму, черный перец, чеснок и тмин. Добавляют в канину и жир, как обычно упаковывают в кишечник животного. Наследники узбеков и казахов, киргизов и татар, верят в лечебные свойства колбасы которая придает им долголетие. Чем больше вы употребляете, тем дольше вы живете, так они утверждают. Номер 6. Чоризо. Индийская кухня часто бывает насыщенной, ароматной и острой. Юг Индии когда-то был частью Португальской империи. Государство по-прежнему оказывает огромное влияние на культуру своих бывших колонистов. Одним из культурных памятников является кухня, в том числе и эта ароматная колбаса. Чоризо было завезено в регионы португальскими колонистами, но с очень южным индийским уклоном. Также часто бывает более острым, поскольку в нем используется перец чили, от которого ваши пердаки будут кричать от боли. Номер 5. Пудинг, Ирландия. Кровяная колбаса или, проще говоря, кровянка – очень распространенный элемент традиционного полного английского завтрака. Если вы побываете в Ирландии, вы найдете бескровный аналог на вашей тарелке с завтраком белую колбасу, родственницу кровяной колбасы. Это не просто бескровная колбаса, свиной фарш, больше сала, больше зелени и специй напоминают шотландских хагис, чем колбасу. Это немного похоже на начинку для мясного пирога без кондитерской оболочки или на традиционную начинку из индейки без птицы. Но намного полнее, жирнее и жаренее. Четвертый номер. Кровяная колбаса. Дания. Теперь мы подошли к настоящей кровяной колбасе. В отличие от сочных, очень сытных южных и центральноевропейских кровяных колбас, скандинавские кровяные колбаски сладкие, очень даже сладкие. Сочетание свиной крови с наполнителями, такими как ячмень, ржаная мука, свиная почка и кусочки сала, сводят отчан с ума. Также они добавляют в смесь корицу, мускатный орех, изюм и другие сухофрукты и довольно сильно подслащивают колбасу. Таким сочетанием, специи, сладости и богатым железом кровью все еще наслаждаются холодной зимой датчане. И это безусловно далеко от вяленой индейки или жареных овощей. Гуанский хорус, Индия еще один индийский вариант европейской колбасы, но не такой старый, как упомянутый выше – гуанский хорис. Этот проверенный временем семейный рецепт передавался из поколения в поколение и находит свое применение в супермаркетах по всей Великобритании. Сладкий лук, перец чили, кардамон, кориандр, гарам масала, смешанные с сосисками, придают им классический индийский вкус. Помимо сочетания восточного и западных вкусов, самые крутые татуировки в стиле хны, на внешней стороне колбасы, сделанные из едобных красителей, придают этой колбасе самый крутой вид в этой банде. Второе место. Зунгенбурст, Германия. Языковая колбаса или язычная колбаса – это как следует из названия колбаса, сделанная из языков. Такие сосиски лучше всего подавать холодными. Колбаса Гламорган Уэллс. Это не более здоровый вариант колбасы На самом деле эти золотые красотки Вероятно худшее, что может быть для вашей талии Но черт возьми, какие же они вкусные Сделано из лука обжарена в липком расплывчистом сыре Горячей горчицы, свежей петрушки И панированных сухарей Все это сделано в виде толстых колбасок И обжарено в небольшом количестве масла